Дорогой мы через лес пойдем, я буду за руку тебя держать. О, привет. Каша. Ась, ты что ли? Ничего себе, сто лет тебя не видел. Торчишь, что ли? А ты что, крутой, что ли, не торчишь? А помнишь, как мы на Новый Год шампансовы я Конечно, помню. Мы что-то в чулань снули. Ты меня тогда Кашей назвала, потому что буквойр не выговаривал. Вот так и прилипло на всю жизнь вообще произошло? то почему-то тут усуешься. за мной за авгар, бег. Хочешь, через тебя до да, меня дотянуться? У нас с пацанами смертный завод, Бакротеля один. По большому сейфу, в шкафу, под типой документов. Я нашел камень, не ври. И чтобы сверху срока не припаяли, я этот камень в речку скину. Это семь лямов. Сберешь экспедицию, камень с одной реки достанешь. Усек? Она нам там точно ничего не выкинет, а? Ты зачем с нарколыками ты связался? Я ей помочь хочу. Поэтому мне нужны деньги. Хочу уехать с никуда подальше. Не доверяешь да? Проверили. Где камень? Черное, что за авгар меня ищешь? О, какие люди. Посмотрим, кто ты, нарк или братишка.